А Я О я, У ЙО У И Э Е Е Oui. 위아야어여오여우유으이에얘에얘와왜왜와왜위의그그는 Здравствуйте! С вами несколько минут корейского. Это у нас тренажер, корейский алфавит. И... Для тех, кто впервые смотрит, я хочу немножко рассказать про гласные. Здесь, в принципе, в принципе, э, все раньше было уже в, э, в выпусках сказано. И, может быть, вы уже все это, это выучили. Но для тех, кто вот только недавно, да, можно так сказать, что здесь, в принципе, может показаться сложным с дифтонгами еще мне самому, я сам учу, тоже сложновато бывает. Но дифтонги, они вот, которые простые, да, есть у нас м, три группы простые. Это у нас УА, УО, ИЙ и ВИ. И как мы, вы видите, они состоят из двух просто. Быстро произносятся два гласных звука. Вот а. этот у нас э, у, а, УА, УА. ВА. То есть это гласно вот у нас. У. у. А. А. ВА. Также потом УЙ. УЙ. Потом у нас еще вы. ВО. А, это ВО. Да, ВО. У. у. О. О. О. И четвертый простой э, дифтонг, это у нас ВИ. ВИ. ВИ. ВИ. У. И. ВИ. Все, вот, и все остальные тоже они состоят. Э, и, единственное, что э, вторая группа тоже состоит из двух гласных. Э. Е. Э. Е, е, э. Е. Е. И еще у нас В. В. Так, вот эти у нас тоже состоят из двух. И два дифтонга, которые состоят у нас из гласного звука и дифтонга же, В. В. То есть из гласного и дифтонга. В. В. В. В. И э, у двух, у двух э, диф, пар дифтонгов у них сейчас, сейчас уже стирается различие. И про согласные. Про согласные тут у нас тоже они, в принципе. К. К, ны. Ты. Р Р, М, П, С, Сы. Ч, Ч. Взрывной, то есть из этих есть смычные, скользящие, взрывные. Скользящие это вот как раз у нас К, а, Н, Т, а, С, П. Взрывные. есть э, взрывные. Здесь у нас э, в скользящих э, звук воздух проходит свободно. Взрывных э, у нас органы речи напряжены, ну, вырывается, как бы звук вырывается, и такое небольшое придыхание. ЧИ. ЧИ. ЧИ. ЧИ. Потом взрыв К. у нас еще К, К, Т. Т. Т. Т, П, П. С придыханием. И смычный, когда у нас тоже органы речи напряжены, и воздух не может как бы вырваться. С напряжением произносится К, К. Т, Т, П, П. С, С. Т. Вот, это все, это по алфавиту. И теперь э, немножко почитаем, вернее даже не почитаем, а попишем. Попечатаем, попишем. Я вот так для себя... А, это у нас фразы, ну их мы потом... Это уже было у нас фразы, мы потом. Здесь у нас будет э, как строится выпуск... Выпуск у нас будет строиться так. Ну, я в тетрадке пишу, то есть у меня несколько минут корейского каждый день, и группа ВКонтакте также, там с полезными ссылками. Ну, я выкладываю не каждый день, естественно, потому что занимаюсь, я стараюсь заниматься каждый день. Я сам учу, я понял, что если не буду каждый день заниматься, то я не выучу никогда. Вот, ну, смотрю, естественно, там, что могу, читаю, смотрю. И э, в телефоне сейчас можно да, приложение скачать и даже установить корейскую раскладку. И словарь скачать и читать оттуда. И также приложение для тренировки слов можно тоже скачать. Вот это все вы можете сами найти, посмотреть. А, а я к чему говорю, что какие-то слова вы, может быть, учили или запомнили, но они забываются, если нет общения, да, как у меня круга общения, какого-то, может, даже клуба, вот, кстати, у меня возникла идея, организовать клуб разговорного корейского языка для любых уровней, то есть и начинающих и более-менее знающих, то есть такой клуб общения, где можно было и общаться на корейском кто-то больше знает, да, кто больше знает, но на, абсолютно на добровольной основе, то есть это совершенно, так сказать, клуб такой свободный клуб, да, найти где-то место, найти а, тот, кто хочет а, прийти, а, может быть, кто-то хочет у себя организовать, то есть я не, я не знаю, честно, как это будет, но у меня такая идея возникла, потому что очень много людей, кто учил, кто недоучил, у кого-то денег нет, у кого-то времени нет, у кого-то нет и того, и другого. Кто-то смотрит на Ютубе, что-то понимает. Потом опять же работа. Поэтому можно, можно такое, э, такое дело организовать. Тот, кто будет больше знать, естественно, может быть и люди, которые э, очень много времени да, провели в Корее. Но сейчас они тоже занимаются и преподаванием. Но это только кто сам хочет. И люди, те, которые совсем с нуля, им тоже будет полезно. В общем, всем будет полезно, я думаю. Потому что на, на уроке, это урок, это урок, и там мало, мало мы говорим все-таки по-корейски с друг другом. Да, и то, что я даже выучиваю, мне просто некому сказать. Потому что никто это не хочет слушать э, из моего окружения. Все, потому что они, из э, своих э, забот хватает, и только корейского им еще и не хватало. Вот. А там будут люди, естественно, как клуб по интересам. У них будет один интерес, поэтому они, соответственно, и будут и общаться, мне так кажется. Вот. И некоторые, кто-то даже слова знает. Да, и вот что я хочу. Я хочу... Ну, я в тетрадках пишу обычно. Например, вы можете просто писать подряд слова все, которые вспомните. Вот я предлагаю и печатать, и писать, и... Да, или в тетрадках, или где-то в компьютере. Вот. Ну, на телефоне я не знаю, как писать. А, в общем, здесь вот так по просто вспоминаем все, что, все, что знаем. Например, заодно и печать, да, тоже. Сарам, человек. А, а как уже слушать, это можно, это можно в переводчике. Я сейчас думаю, что Bing переводчик он озвучивает лучше. Потом у нас Саран. Любовь. Саран. Чек. Книга. Чек. Я произношу ближе к русскому звуку Ч, естественно. Но это вот звук такой взрывной. Ч. Чеги. Чеги. Чингу. Чингу. Друг. Вот, напишем. А, нап напечатаем. Ну, давайте, да, Чингу напечатаем. Чингу. Друг. Книга Друг Человека, да, ну, вернее, это Собака Друг Человека, а Книга Источник Знаний, ну, можно написать и Книга Друг Человека, в общем, как-то так, Чингу, потом Чек, да, Чек. По ассоциациям еще можно запоминать, но я не буду их не буду рассказывать, потому что у каждого свои ассоциации. То есть чужие ассоциации могут для вас и не сработать. Я не знаю. Возможно... То есть у меня есть, когда я слова запоминаю, пишу, учу. Несколько способов. да, Это и видеть, как бы, и писать. Ну вот с говорением посложнее, но, потому что негде говорить. А так, в принципе... Да, и на слух еще... Воспринимаю, то есть, из, смотрю на ютубе корейские передачи, там и с субтитрами, читаю субтитры и перевод. Ну и слушаю, да, и какие-то слова просто я знаю, они просто знакомые, мелькают. Но, как бы, на если надо дальше понимать, да, ну кто-то смотрит сериалы, кто-то смотрит свои передачи, любимые. Так, Сарам, Сарам, Чингу. Чек. И пишем все все слова, которые мы только можем вспомнить. У кого-то их 10, у кого-то их 100, у кого-то их... Ну, у кого их больше, у кого уже достаточно это, тому кто того я не буду. Я же здесь не школа, я выпуски делаю для всех желающих. Я сам учу, да как мой опыт такой. И ссылками, естественно, полезны все ресурсы, которые... Я использую, я ими делюсь. Ну, как печатать, это я уже рассказывал, то это есть отдельное видео. Это Windows, Windows 7, такая сейчас раскладка Microsoft. Корейская. Nun. Это Nun одновременно означает глаз и снег. Глаз и снег. Что придёт еще, еще на ум, например, ПАНГ. ПАМ. ПАМ. Просто ПАМ. По па Здесь вот... ПИГИП. Э -э Ой. Да. Вот видите, я печатаю с левой части. Надо с, с правой клавиатуры... С правой части клавиатуры печатать. ПАМ. Комната. Потом еще сам стол. Ну, обычно да, на курсах мы же начинаем с того, что нас окружает. Сам стол. Можно еще сам. Сан. Можно сам. Сам гора. Кто какие слова вспомнит? Кто какие слова вспомнит? школа а да еще для чтения да кто а, видит а, может быть алфавит знает читать еще не очень хорошо читает ну то это только я тоже не, не очень хорошо читаю но это тренировка хангук корея я думаю я думаю что с тренировкой все придет Хангук, Хангук и а, что-то я хотел еще написать. А Хаккео школа Хаккео. То я более простые слова вспоминаю, которые чтобы тут без ошибок было. школа. Хоккьо школа. Хоккьо школа. Хоккьо школа. Хоккьо не Хоккьо школа. ну Так звучит, но по идее должно быть хаксэнь, хаксэнь, хак хаксэнь, хаксэнь. Немножко так мягко, хаксэнь, хаксэнь. Аккё, хангук, сан, сан, сан, пан, нун, нун, чек, Чингу, сарам, сарам. Вот. И мы можем для того, чтобы нам... <смех> так, здесь... Удобнее нам. Здесь медленнее читает он. Вот здесь у нас все эти слова в бинг переводчике обнаружено. И послушаем. 사람, 사랑, 친구, 책, 눈, 방, 상, 산, 한국, 학교, 학생 사람, 사랑, 친구, 책, 눈, 방 창, 찬, 한국, 학교, 학생. 사람, 사랑, ХАНГУ, Ну, здесь неизвестно почему, но все машинные переводчики на это, наверное, этим страдают, а может это связано. С различием, как бы в северо да, и южно корейском, потому что, например, некоторые словари, там есть огромные отрывки, где вообще слова, соответственно, я читаю и не могу понять там окончания, какие-то неизвестные слова, совершенно не те, которые мы учили. То есть вообще непонятно. Непонятно, откуда взята там фраза со словаря этого, и э, разли, различия, наверное, связаны с этим. А может быть с чем-нибудь еще, может, с произношением или как, как они там. Потому что, ну, то, что «нун» означает глаз и снег, одновременно-то нам говорили так. Пам. Пам. Пам. Это комната это точно. Сам. Это тоже. А, номер. Ну, видимо, может имеется в виду номер какой-нибудь. Гостиничный номер. Я не знаю. Сан. Сан. Это... Чек Сан. Это стол. Стол. Сан гора. Ну, вот почему-то тут так награда. Вот. Ну а теперь мы напишем все то же самое. Вот здесь можно также переводить, допустим, ту же фразу. Да, это переводить переводчиком. Что мы найдем в каком-нибудь интересном нам диалоге или в комментариях что-нибудь? Да, теперь эти же слова напишем, но писать мы можем. Писать мы можем и побольше. Допустим. <клёх> да, может быть для кого-то, кто первый раз. Да, кто... Слог, вот, да, у нас буквы, буквы знаем и читаем. «Са... Потом мы пишем а, риль, сара, сара, м. В подчиме. Это подчим внизу. Потому что слоги, слоги двухбуквенные. Вот у нас двухбуквенный слог. Это трехбуквенный слог. Бывает четырехбуквенный слог. Бывают слоги, где пишется вот гласная, она одна не пишется. Где одногласная в слоге пишется бу буковка и Вот это вот. Да. Пишется. А после нее уже гласная, любая. И допустим. Вот. И примерно как бы как это объяснить. Это примерно примерно как бы мы писали вот что-то вроде. Я не знаю, вот так, допустим. Как-то я даже не знаю, две гласные. КО. РО. КО. РО. Ну, это я просто фантазирую, просто принцип. Принцип такой, что это все, весь слог, он в квадратике помещается. То есть, такой квадратик. Потом мы чертили еще такой треугольничек. Треугольничек, по-моему, вот такой вот чертили. Или на... наоборот. Так, ща, да. То есть здесь у нас впис... и вписывали согласный, например, слог К. К. Это чуть попозже, если я займусь как, как раз таки правильным написанием, я очень хочу этим заняться и также каллиграфическим написанием. Ну, э, вот в принцип принцип такой, да, просто есть некоторые правила чтения, еще ассимиляция. Вот человек, сарам, да. Можно в строчку писать. Саран, Любовь, Чек, Книга. Чингу, друг. Хангук. Хангук, Корея. Вот. И что еще у нас? Собственно, мы... Дальше пишем все, что знаем, все, что знаем, Сан Гора, Сан. Стол. Чексан. Чексан, соответственно, письменный стол. Чексан. Комната. Пам, комната, школа, хокей. С простыми словами, так не очень трудности. Ну, возьмем, да, какой-нибудь для меня, например, сложный. Сложные слова. Пульпен, например. Пульпен это у нас... Я вам пил карандаш. Пульпен это ручка. Но там дело в том, что я все время путаю. Взрывные или невзрывные. Пульпен. Вот можно написать. Пуль. И там уже я путаю именно вот эти вот, и дифтонги, могу перепутать. Пульпен. Пен и даже пульпен. Так что ли? Давайте сейчас напишем и проверим. И на этом сегодняшний выпуск закончим. То есть принцип такой, как бы, пишем, проверяем сами себя. Сколько слов напишем. Это я для видео немного напишу, а так кто-то хочет. Йон Пхиль. Йон пхиль. Карандаш. Вот. И можно себя же, собственно говоря, и проверить. Наоборот. Да. Так. Ну ладно. Здесь у нас янпиль, ян, янпиль. И что там было? Пульпен, да? Как раз у нас пи-пи, да? П-П, где латинская буква П. Так, и давайте посмотрим. Так, студент, почему же мчужная, я не знаю. Ну, во всяком случае, да, если так-то, так может быть, обратно. Вот если здесь обратный язык, да, русский, допустим. Вот с русского на корейский. Русский мы напишем карандаш и ручка. Ой. Карандаш... Ручка. Русский, русский. КВМН ОПР. Вот, нашли. Русский, корейские. Корейский. А, вот же стрелочка, да. Угу. Но здесь я им еще мало пользуюсь. Так. Все правильно, да? У нас пульпен... Йомпиль, да. Ну, вот вот такие слова у меня вызывают, бывают еще трудности. Э, то есть я пишу, и я не уверен. В некоторых словах я пишу, и я уверен, что они так пишутся, так читаются. А некоторые слова я только на слух понимаю, что это на слух, да. А вот как написать, у меня возникает. Еще бывает, ну, как бы более, конечно, сложные там. Ну, и потом уже, я думаю, надо пытаться фразы составлять все-таки уже более-менее, да, относящиеся к разговору. Вот, это, думаю, будет полезно. Всем спасибо, всем удачи. С вами несколько минут корейского. До новых встреч.